Приветствую вас! Сегодня расскажу как самостоятельно разработать планировку дома. Идеальная форма дома это сфера или куб, ну а соответственно в плане либо круг, либо квадрат. Но по старой традиции прямоугольник конечно нам не нравится, потому что он непрактичен. В прошлом видео я рассказал как расположить дом согласно нормам относительно границ участка. Кроме сторон света и солнечного пути важно понимать какие виды вас окружают. Будет неправильно сориентировать дом глухой стеной на север, если оттуда открывается отличный панорамный вид. Главная проблема тех, кто рисует план дома, это соблюдение масштаба. А еще рисование стен тонкими линиями. Если рисуете в масштабе 1 к то толщина стен в 30-40 см, соответственно 3-4 мм, ну а внутренних перегородок, соответственно 1,5-2 мм. Ваш дом будут строить люди, а не роботы, соответственно выбирайте размеры, которые легко можно измерить рулеткой. Вернемся назад к геометрии. Идеальная форма комнаты – это квадрат или прямоугольник с соотношением сторон 3 к 4. Как обычно, длинные вытянутые комнаты и участки не сулят ничего хорошего их хозяевам. Наиболее правильным подходом в планировке будет делать проект от мебели. Например, стандартная односпальная кровать при длине 2 метра будет иметь ширину 90 см, полутораспальная – от 120 до 160 сантиметров и размер King Size – 210 на 200 Кухонная мебель имеет достаточно стандартные размеры, это 60 либо 80 сантиметров, которые составляет один модуль. Стандартные шкафы имеют ширину 120, 150, 200 сантиметров, а глубина 40 или 60 сантиметров. А чтобы у вас не получилась квартира вокруг сортира, никогда не делайте выход из туалета прямо в общественные зоны, такие как столовая или гостиная. Помещение санузла всегда лучше отделять коридором. В загородном доме естественное освещение очень важно, и соответственно не забывайте сделать окна даже в таких местах, как коридор или туалет. Двери в доме являются самым слабым местом звукоизоляции, поэтому нежелательно располагать двери напротив друг друга. Правда, исключение можно сделать для детских комнат. Плохой практикой является и организация общей стены между родительской и детской спальной. Компромиссным вариантом в данном случае может стать размещение шкафов по смежной стене. Расположить их можно либо в шахматном порядке, организовав ниши в каждой из комнат, либо сделать полноценный шкаф-купе в каждой из комнат, что обеспечит отличную звукоизоляцию. Правильным решением будет расположить все точки водоразбора максимально компактно. И не придется ждать, пока теплая вода дойдет до дальней ванной. Если в вашей семье двое детей, то делайте комнаты для них максимально одинаковыми. Представьте, что одному вы сделали комнату с видом на реку и лес, а второму с видом на забор. Комнаты должны быть одинаковые и по размеру, и по характеристикам. Если делать все по учебнику, то обязательно нужно учитывать ориентацию по сторонам света. С северной стороны нужно располагать тамбур, туалет, гардеробную, котельную, а в идеале гараж и мастерскую. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на нас в ВК, на Дзен, Инстаграм и ТикТок.